Пройдя третью ступень, находясь в школе, агрессия, ссоры, сплетни возвращаются вновь и вновь. Насколько это опасно? Не справляюсь с эмоциями. Может, пока не стоит вообще заниматься практиками, чтобы не навредить себе и детям, хотя члены семьи тоже ученики школы. Наверное, я вам ответил на этот вопрос. Я вам ответил на вопрос того, в чем вы находитесь. Вы просто ищете зло, проявляете зло. Когда вам плохо, и вы хотите хамить, злиться, то сознанием своим пытайтесь это перебороть в себе, старайтесь. А если вы уже это сделали, то извинитесь перед человеком, скажите Извини меня, я не могу удерживаться. И попросите того человека, который рядом, помочь вам в этом. Скажите, когда ты будешь это видеть, не конфликтуй со мной, старайся быть более теплым. Я в этот момент сама не своя, я ничего не могу с собой сделать. Ну, видимо, вот такое происходит. Скажите для себя, мой путь, это путь добра. Я добрый, добрый человек. Мой Бог, я служу доброму, доброму Богу. И старайтесь понимать, что наш путь людей света наш путь это путь в котором мы не хотим зла и наш путь это путь в котором мы не хотим чужой боли мы не хотим кого-то грызть мы не хотим писать кому-то гадости мы за тот мир в котором может быть изменение, и оно невозможно до того момента, пока все раздражаются, ненавидят друг друга, бесятся и так далее. Это путь такой, который вас все время сдвигает вниз, и вы, сами того не понимая, начинаете служить темным силам.